Насколько долговечны опилки или солома в качестве утеплителя? Если мы обратимся к опыту наших отцов, дедов и прадедов, то мы вспомним, что бревенчатые дома утепляли, ну, чердак, чердачное перекрытие утепляли опилками. Много-много лет проходило, и все нормально было с этими опилками, с этим утеплителем. Что касается опилок, это вот мы знаем по нашему опыту, да? а что касается соломы. В Америке есть дом, построенный 100 лет назад. Старые дома более 50 лет. Соломенные, которые находятся в Европе. В основном Франция. Не знаю, внимание, когда начали строить. Ну, вот Во Франции, я знаю точно, больше 50 лет есть дома. Чего боятся эти утеплители? Так это воды. да. И если их, вот сейчас появились пленки, если их накрывают пленками. Вот они, опилочки, сухие, лежат. Не накрытые пленкой, все хорошо То же самое касается и утепления стен Если мы обеспечиваем выход пара из стены То они себя прекрасно чувствуют Если мы их закрываем какими-то пленками и так далее То пар остается в стене А пилки или солома начинают треть вот. А так вот, если выход пара есть Ничем не закрытые опилочки а То они себя прекрасно чувствуют а что касается жучков, паучков, грузунов, если учитывать эти моменты, то надо обработать известью, допустим, или сверху вот, да, на чердаке здесь все засыпать известью, или, допустим, перемешку опилки с известью сделать, и тогда никакая живность в них не заведется. Что касается соломы, надо заштукатурить стены, допустим, штукатуркой, глиной, глиной известью, и тогда все будет нормально. Задавайте ваши вопросы, можно в личку, можно в комментариях. Я обязательно на все отвечу. Подпишись на канал.